Здравствуйте! Сегодня мы с моей ассистенткой Жужу приготовим с вами запеченный картофель. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить картофель, нам понадобится 1 кг картофеля, перец молотый, соль, желательно круп, крупная, смесь оливкового и подсолнечного масла, 5 зубчиков чеснока и розмарин, можно свежее, можно уже сушеный. Приступим к Для начала приготовим заправку. Для этого чеснок нужно будет пропустить через специальную чесночную давилку, либо мелко-мелко нарезать, лучше его, конечно, пропустить. После чего в ступе необходимо раздавить розмарин, если у вас свежий, можете его просто мелко нарезать, Но если сухой, желательно раздавить. добавляем соль, хорошо солим, потому что это все только картошки. Перец. Перец уже будете добавлять по желанию. Сколько вы любите, Все хорошо соединяем. Добавляем. Ножки 3 оливкового масла столовые. Также масло полностью. Пока на затрат будет подготовим картофель. Для этого картофель я не очищалась. Разрезаем Продвигаем Где-то вот такое величение. Вот Заправляем в нашей заправке в Картошка полностью вся покрылась. Наша картошка почти готова. Мы отправляем ее в духовку до полной готовности минут на 20-25. Наш заключенный картофель готов. Не забывайте подписываться на мой канал, и следить за обновлениями. Приятного аппетита!